А что вы подразумеваете под словом первоисточник? Что может быть являться для вас авторитетным первоисточником? Я предполагал, что наверное, из какого-то времени оно длилось, и разные учителя, кто с этим работают, они уже привносили свое что-то. Ну, больше и больше учились на базе того опыта, правильная какая-то трактовка. А тут получается опыт с 11-12 года всего лишь там трех-четырехлетний. Это проявленный опыт. Это опыт, который вам показали через источники, которые вам доступны. А вы делаете вывод, что это весь опыт. Вы так никогда ничему не научитесь, более или менее вменяемому и понятному, если будете ориентироваться только на свои собственные видения. Если я обладаю этим источником, он конечен, говорит ваш разум. А если я чего-чем-то не обладаю или информации для, для меня становится недоступной, значит ее А нет, Б она неизвестна, С она не настоящая. Вы спросили, чем, чем мы пользуемся? Да, мы пользуемся, с, э, исходя из вашего ментального объяснения, мы пользуемся новоделом. То есть это так и есть? Нет. Да? Есть нет. Значит, есть Но из вашего ментального объяснения так оно будет исходить, и любое другое объяснение, которое я вам дам, оно вас не устроит. Потому что оно не вписывается в вашу картину мира. Если я, например, скажу, что эта информация была передана от какого-нибудь Годи, 20 веков назад, передана по сегодняшнему каналу связи, его преемнику, который живет здесь, для вас это будет являться аргументом? Уйдет. Тогда я вам так и говорю. Вот я пытался это найти. То есть вот даже а там, кто же вам такое напишет? Не знаю кто. Никто. В лишний раз связываться, беспокоить по этому поводу на самом деле, не хотел. Кого? Меня? Да. Так я это уже не отвечу. Потому что я не есть тот годик, которому передана информация. Это один из моих коллег, который, получив эту информацию, поделился со своими коллегами. Коллеги, коллеги опробовали. Коллеги, нормально, можно выкладывать для всех. В определенный момент оно появилось. Я понял. Потому что мне казалось, что вот там такие методы, как значит, ну, мы изучаем, да, они идут с каких-то глубоких веков, да, там, не знаю, передаются, не знаю, в медитациях приходят эти ответы, и столкнувшись с тем, что это слишком такое. Недавно совсем, Вы понимаете, запрещу. дело Я в том, пьюз. что вот беда. Да, доверять нам нашим спонтанным выбросам и спонтанным каналам, которые к нам приходит информация, или не доверять? А как еще иначе нам сейчас сделать формулы, подходящие к сегодняшнему дню? Ведь формулы, которые записаны, если остались в аналах, то они подходят к дню, когда еще христианства, например, не было. Это была совсем другая эгрегориальная система, руны работали по-другому пользовались другими энергиями в другом пространстве. А сейчас нам нужно модифицированный э, скажем так канал да, и модифицированные формулы, которые подходят к этому сегодняшнему пространству, кто нам их передаст? Если мы сами их не сотворим, не опробуем на своей собственной шкуре, на мозгах, не проверим, на добровольцах не проверим, не выясним, как они работают, и только после этого мы запустим и будем передавать их вам. Форы теших Беда в том, что авторитетным источником является для многих людей только тот, который является социально приемлемым. Книжка, напечатанная со всеми рецензиями, там, с избиенами, с тиражом, с типографией, там, со всеми делами. А вот тетрадочка вот такого вот плана, которая у бабки там какой-нибудь откопана да, или просто человеком в инсайте написано, она авторитетом не является, либо бредом шизофреника, либо новоделом, либо еще что-нибудь. Здесь вопрос, наверное, собственного мировоззрения. Для кого-то информация, переданная по каналу, является источником последней инстанции, а для кого-то она будет бредом сивой кобылы. Разубедить и того, и другого в том, что их точка зрения неверна, бесполезно, потому что она ложится на сформированные ментальные установки. Поэтому, что бы я вам сейчас не сказала, это все будет неверно. Понимаете, какая штука? Это все будет неверно. Убедиться в истинности того и другого можно лишь только проведя его через собственный опыт. Ради а возможно тоже. вы с этим будете сталкиваться постоянно. Здесь вопрос доверия. Не мне, а информация, которая к вам приходит. А доверие возникает только при определенном мировоззрении. Вот попробуйте меня просто понять и услышать. Да? Вы не всегда будете у меня учиться. И вы и все присутствующие здесь. Да? я тут тоже не голубая мечта моего детства, бесконечную информацию передавать свою работу выполню уйду. Вы останетесь, вы будете получать информацию из каких-то других источников. Я должна вас научить правильно понимать, какой информации можно доверять, какой информации нельзя доверять. И единственным критерием оценки будет, это ваше собственное мировоззрение. Если она у вас складывается из парадигмы, что вся информация, которая приходит вам в ответ на поставленную задачу, не является случайной, любая информация не будет для вас случайной, она будет на вас работать. Если вы будете исходить из критерий оценки истинности из каких-то других соображений, да, авторитетный источник, там, проверенный опытом, подтверждено практикой, то есть должна какая-то быть научная информационная база, значит у вас другая мировоззренческая теория не магическая. И вы будете искать постоянного подтверждения. Какая штука? Если посмотреть, допустим, вот то, что по девяти мирам раскладам, да, у меня любой расклад, я просто всегда восхищаюсь из того, что я читаю, слышу на другого человека. Значит, спрашиваю, сходится, он говорит, прямо там такой вот захлеб, значит, на себя думаю. Ну как же это так? Вот любой берет и сходится. Для меня, как бы, я понимаю, что рум-то работа. Вот. А здесь я хочу докопаться именно в уническом госке до да, истины. Я не могу трактовать. Вот. Вы не можете трак трактовать мать, по одной это, простой да. причине, потому что те, те, те, те формулировки, которые мы там используем, они сделаны под сегодняшний день, то есть под христианское общество. Только в христианском обществе есть понятие сглаза, порчи, подселения и прочее, прочее, прочее, чего раньше никогда не было тогда это называлось по-другому в языческом обществе. Под поселением язычники называют подселением канал со своим богом, что христианством будет естественно трактоваться торговать, как Знаете, какая штука, это рунический воск сделан для христианских людей, которые практикуют рун. Ну, то, есть, то есть для почти для всех, не каждый метод, под... конечно надо свой собственный при конечно а канал, э -э расклад девяти миров он абсолютно языческий он сто процентов языческий он вообще христианство даже не подразумевает христианство по девяти мирам находится где то вот на одном из каналов вот там вот чуть чуть сидит и не всегда фонит то есть это, это более качественный, ну, как бы более развернутый расклад но опять же э сколько я не давала его людям, в том числе и практикующим, руны. А если человек сидит под христианским эгрегором, у него не получится этот расклад, он будет его трактовать исключительно из своей христианской позиции. Этот расклад могут правильно понять и, в, и включиться в него только язычники или, по крайней мере, мои ученики. Здесь я гарантирую, как бы, что он ложится все, все это, все это вот так, как нужно, потому что он передан напрямую по языческому каналу. Без, христианских, без христианской корректуры, а рунический воск это обязательно с христианской корректурой, потому что вы живете в этой среде. И, и э, на кого бы вы этот расклад не делали, он так или иначе в 98 процентов случаев он обязательно будет под христианством, ну хотя бы просто крещённое младенчество. А это значит, что на него будет воздействовать существующая среда, и значит рунический воск в большей степени точно покажет проблематику. Я думал, что на самом деле каждый метод подходит, то, что мы изучаем. Я даю вам разные методы. А какой вам подойдет, вы будете решать сами. Исходя из практики, из собственного опыта, я вас уверяю, рано или поздно вам встретится человек абсолютно христианский, которому невозможно будет применить расклад Девяти миров, потому что девять миров его просто не увидят. А рунический воск абсолютно точно скажет, что с ним. А расклад Девяти миров просто скажет, такого человека нет. Просто нет такого человека, потому что это, это не та личность, которая видится на этом уровне. А христианство его увидит. И будут еще расклады совершенно различные, покажу вам, как диагностировать. Разными способами, опять же, от наблюдающего и толкующего очень много чего зависит от наблюдающего и толкующего, тот, кто считывает информацию, тот, кто делает связь, тот, кто а, пишет формулу, от него очень много чего зависит. Потому что так или иначе, он вкладывает кусочек себя, своего сознания, переносит на плоскость и становится что-то совсем иное, что было раньше, но это кусочек вашего сознания. И расклад, это тоже кусочек вашего сознания. Через вас, как через медиума, руны э, рассказывают что-то. Но они рассказывают через ваш собственный ментал. Они же не могут с вами общаться по старонорвежски. Правда? Мы не поймем. И руны, они так будут выкладываться, как вы их до этого, во весь предыдущий год выкладывали в своем собственном сознании. Вот так они и распакуются. Хорошо это, что мы с вами брали универсальный метод, пропусти через себя, трансформируй себя в Адруну, и тогда она тебе покажет себя, если не с четырех сторон, то хотя бы с трех. А если бы мы этого не делали, если бы просто имели руническое описание и больше ничего, это был только взгляд с одной стороны и больше ничего. Да и вас, мужчина, Беркана, женщина, ну да хватит с тебя, человек. Мало. Человек мало, мы-то теперь знаем, что этого мало, что там больше толкований, и надо хотя бы с трех сторон их видеть. Хотя бы с трех сторон, хотя бы трехмерным видом, а не плоскостью. Вот ну, опять же, да, только с опытом все приходит. Вы а, откажитесь просто заранее от предубеждения. Да? И просто помните, в рунике и вообще в магии бывает все что угодно. Время, Время там понятия относительное, иногда сегодня появляется что-то. Мы на пятом курсе с вами недаром про шумеров говорили. Сколько им веков? Бог знает сколько, а появились они только в 19 веке, как бы официально знанием. Чего бы ученым тоже не кричать наводил, наводил, а все почему? Потому что 100 лет назад только появились, то есть проявились в этом мире. Вот с рунами точно так же, только источник другой не из земли выкапываем, да? по информационным каналам получаем, во сне, в медитациях или просто в осознаниях, хлоп, знаю как. Угу. Вот так.